Сильной женщине урок преподал однажды Бог. Он сказал ей, дам, что просишь, ты подумай и скажи, распиши мне по порядку свою тонкую тетрадку, что ты хочешь от мужчин. Долго женщина, не думав, написала пару строк. Я хочу, чтобы он был умный, чтобы много в жизни мог, чтобы я могла гордиться тем, что я его жена, чтобы всем его желаниям отвечала только я. Бог с усмешкой и всего лишь в миг нашел ей жениха, но условия поставил, огорчив ее слегка. Если сможешь и остаться в роли главной даже с ним, я устрою вашу свадьбу. Будет он навек твоим. Сильной женщина ответ был категоричен: нет, не хочу опять быть главной, не хочу руководить, ищу сильного мужчину, чтобы рядом слабой быть.